Итак, всем привет, вы на канале Адамашка, сегодня я. Э -э, начинаю прохождение такого шутера как Brothers in Arms. Бра -э -э давненько у меня не было на канале таких прям военных хороших шутеров. Вот. Данная данная игра э -э носит название еще Хэлкс Хиггвей, вот, части внесет. То есть... Это эти часть, где много всяких преимуществ, от укрытий до командования солдатами, отрядами. Тут все зависит от геймплея, вот, и тут хоро... Это шутер, он нацелен на атмосферу боев, вот. Ну... Эндховен, Голландия. Кто-нибудь его видел? Ой. В этом дыму нихрена не вижу. Глаза жжет. Продолжай наблюдение. Простить, сержант. Ерунда, ты держался молодцом. Она, она уцелела? Да. Она в порядке. Так, Фапшака поехал. Так. Игра еще будет э -э держать в э -э драме, типа, ну, это драматическая история солдатов. Мертв. Мэт. Его нет. Нам нужно идти. Посмотри на меня. Так, интересненько, сейчас оглядываемся. Да, давайте с, с обучением. Так, мы вы нажали вниз, чтобы посмотреть наверх. Вы будете играть с инферсией по вертикальной оси. Да, наверное. Идем, Мэт! Следуй за мной! Так, наш солдатик. Друг наш. Просто прими это. Мы должны идти. Что? Чрт! Бери! Ох, думал, что что-то сейчас будет. Оказывается, у когда вы опасность, найдите укрытие, аж иначе искуйте погибнуть, нажмите. Да, интересно. Черт, там еще немцы! Приднись! Немцы? Когда вы находитесь в укрытии или окопе, вы защищены от вражеского огня, также уменьшает уровни грузы. Крыться может практически за любой водой поверхности. Нажмите. Ни хрена не вижу. Посмотри, что там творится. Стреляй, мед, вали их! Я легко его завалил, конечно. Продолжай ну, огонь, я иду. <звук> Что-то они там на английском бормочат. немцы. Убил молодец. У немцев, так вот еще противник, чувак, дробь. Тимка не Что же лучий. Не в них не попасть. Приезжали, Фрица. Ну ты бегун, бегун, конечно. крайна не видно, конечно. Немцы не здесь. Не ожидали? <реклама> так, мне надо выжить. Да, выжил. Блин! Вот немец гад. Бомба, блин. о, немцы подошли, бомба с высоты, елмой. Лучше бы у них, просто под крышей взорвалась, елмой. Браза с Нармс Хелкс Хиглэй. Адская колесница, или как она там? 3 дня назад Как стать отличным солдатом? Что для него важнее, ум или дух? Этот вопрос задал отец однажды за завтраком, когда мне было семь лет. Я хорошо это запомнил, потому что так и не узнал чертов ответ. Он был умнейшим из всех, кого я знал, но рядом с ним я всегда чувствовал себя ублюдком. Чертова шоссе! Так что сначала еда, а потом сразу в сон. Этих двух вещей нам не видать еще долго. О, овечки, козочки. Земля, матью, приближается. Все будет тип-топ. Откуда ты знаешь? Что делает солдата отличным? Ум или дух? Полетели. Сбраться до своих! Поехали. Покорник Джон Энн. Наверное, -го года, ничего себе. Нормальненько, нормально, нормально. Кто-то вооружен гранатометами, кто-то вооружен чем угодно. Отделение перестроится. Собрались! Наш компас есть. что у него трясётся как будто... Не знаю. Занять позицию! Уничтожить укрытие. Что? Ты? Чувак, меня зовут Николас, и я постараюсь помочь. Я нарисовал карту. Это не так уж и много, но я отметил некоторые позиции немцев. У нас мало времени. Ого, он хорошо говорит по-английски. Да, нам нужно быть осторожными. С той стороны стены немцы. Так. А теперь мне надо вернуться к сыну, Питеру. Он очень хочет сбежать и воевать, если я быстро не вернусь домой. Боюсь, он так и сделает. Удачи, сержавайте. <звы> на Стоят фраера. надо их кукнуть. Так, ну давайте начнем, пацаны, давайте. Это наша практика будет. Пацаны, давайте... Туда, сюда быстро! Сначала. Понял, иду! Перемещаемся. Открыть огонь по позиции! Так, пацаны, давайте. И... Так, ну, мы должны сейчас... <рик> <рик> Джасти! Занять позицию! Уничтожьте немецкий патруль. Задача выполнить Прикройте нас оттуда. На этом немецком складе у вас не будет ни столько патронов для пулеметов, видишь? Вот. Отправляюсь туда. Вас понял. Иду. Сравнять укрытие с землей. Джаспер! Раздавить этих огонь! немцев! Огонь по тому участку! Живее, сюда! Уничтожить их! Огонь! огонь! Джаспер! Задать им жару! Уважьте ну, им! Открыть Слева огонь! Может кто может уже стоит, нибудь стоит, Бейкер! Мэтт! Я слышал, что ты с парнями попал в разведку, но не ожидал, что это ты будешь ждать нас в зоне высадки. Сэр, стоит, стоит, стоит, стоит, у меня неважная память на имена, но ваши я частенько слышал со дня Д. Буду признателен, если вы займетесь этим. Туча планеров в дивизии летит на юг. Я уже ротировал одному из ваших джипов, чтобы прибыть. В Голландии клаксон все так же говорит. Уйди <свист> с дороги, мать твою! Простите, сэр. Мы готовы выступить в любое время, сержант. Что с разведданными? Мы точно знаем, что немцы атакуют планеры? Дурацкий ход. Мы не знаем точно, поэтому затея называется разведкой. О да, я прекрасно понимаю, что это значит. Мы сдохнем первыми, защищая начальство. Ясно. Евангелие от Холдена. Ой, чё с... Противник где-то рядом. Не считать ворон. Так, оборудовать пулеметную точку. А, вот теперь я рядом. Осмотреть там, территорию. Там, там, там. Так, ребята, тащите пулемет туда. Пулемет, да, давай. Установить пулемет! Тащите сюда этот пулемет! Подготовить пулемет! Установить пулемет там! Обследовать местность! Так. Тридцатый калибр, туда! Обижать. Тут небезопасно. Там фрицы. Атаковать это там G-42! Мак пережил еще один бой. Пипец, что у него с башкой, блин? -мо. О, всех убили, нет? Кого-то всех. О, ментовочка, нормальника. Хэдшот. Хэдшот. тебя ранили! Он тут очень хреново спасибо за помощь сержант Похоже, твои парни немного опоздали на бой. Нам удалось собрать всю технику после того, как мы связались с Синком. Он приказал следовать в Соне вместе джип. с 506-м. Во время аварии моему джипу досталось. Он в дерево влетел! Ну, в тот момент он был неуправляем. О, нет! Подозрительно стоящее дерево, может быть, это был закамуфлированный немец. В укрытие, ребята, я нас спасу! Вперед, ребята! Сэм Кори он до войны работал на текстильной фабрике в Агасте, штат Джорджии. Он никогда не жаловался и не спорил с приказами, но с ним что-то не так, это видно по его глазам. Трижды ему отказывали в повышении до сержанта, вряд ли он стерпит и четвертый раз. Черт, дай ему волю, он бы мог командовать всей армией.